если я сейчас на все эти 15 тысяч закуплю скины Макгрегора, то я смогу приобрести их аж 30 штук. А скин Макгрегора слить в гос, напоминаю, обойдется нам примерно в 2,2 миллиона рублей. То есть в целом 30 скинов я смогу слить за 66 мультов. Здарова, ну... Как ты? Как ты уже наверняка догадался, никаких 30 скинов Макгрегора я не закупил в новом обменнике. Да, была когда-то давно такая тема, а именно с добавлением еще первого обменника пасхальных яиц, именно тогда игроки благодаря данному способу дико нафармили вертов. в этот раз многие рассчитывали точно на такую же систему, но не тут-то было. Сегодня мы с тобой поговорим о новом пасхальном обменнике, а также о том, на что я все-таки потратил все свои 15 тысяч яиц. Ну а перед началом данного видеоролика я как и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 добавляйся в друзья по ссылочке в описании удачи начнем с того что когда добавили нам еще первый обменник пасхальных яиц я тебе уже в принципе высказывался ранее о том как я дико офигел от нынешних цен в данном обменнике И я думаю далеко не я один но несмотря на это даже у нас на девятом сервере барви хуспенская все-таки нашлись несколько человек которые были готовы приобрести данные новые эксклюзивные предметы по оверпрайсу причем еще до обновления данного обменника, а именно до понижения цен, которое произошло буквально пару дней назад. Лично как я считаю данное действие, а именно снижение этих цен, не совсем правильно, не совсем честно даже по отношению к тем людям, которые спустили огромное количество яиц еще в день добавления этого обменника. До снижения цен. Наверняка довольно обидно осознавать тот факт, что ты мог приобрести те же самые предметы на порядок дешевле, подождав буквально пару дней. Но как я уже сказал, это только мое личное мнение. На сегодняшний день я наблюдаю то, что даже после понижения цен в обновленном обменнике не особо-то и разбирают все эти эксклюзивные предметы. Конкретно у нас на девятом сервере Барвихи Успенской такой ютубер как Каспер Ван все-таки нафармил, закупил, собрал себе 40 тысяч пасхальных яиц и забрал в данном обменнике Бугати Дила стоимостью в 200 миллионов рублей в автосалонах Барвихи. Еще один игрок девятого сервера забрал себе шлем в качестве аксессуара. С данного обменника, причем еще до снижения цен. К сожалению, не зная имени этого игрока. Если ты вдруг смотришь данный видеоролик, то обязательно отпиши мне в комментариях. Еще один мой давний знакомый игрок под ником Benjamin BabyTape поделился со мной такой информацией, что он крайне хочет приобрести себе новый редкий скин строителя. Ну а так как я решил все-таки ничего не приобретать в данном обменнике по причинам того, что новые эксклюзивные аксессуары и скины мне просто-напросто, мягко говоря, не понравились, ну Но а она тоже Бугатти дива, моих 15 тысяч пасхальных яиц явно бы не хватило. Как только добавили пасхальный обменник на все сервера Барвихи, я, как и многие другие, ринулся сразу же обменивать свои пасхальные яйца на скины. И как я тебе уже сказал ранее, к сожалению, данные скины, а именно скин Макгрегора, скин Григория Измайлова и так далее, можно было приобретать лишь в одном экземпляре. Потратив почти 1000 пасхальных яиц на два скина, я понял, что 14 тысяч оставшихся яиц девать просто-напросто, мягко говоря, некуда. Заниматься их продажей на тот момент было не актуально потому что продавали все подряд. Цены были тоже непонятны. Кто-то продавал и по 10 тысяч, а кто-то продавал и по 1000 рублей за штуку. Да и докупать данные яйца на тот момент тоже было, честно говоря, просто-напросто непонятно по каким ценам. Начался дикий ажиотаж. В торговом центре было огромное количество народу. Ну и в конце концов я решил все свои 14 тысяч пасхальных яиц обменять на попугая у Бенджамина Бэби Тейпа. Ну а он же в свою очередь докупил себе еще пасхальных яиц, потратился он конечно же немало, но в конце концов все-таки приобрел себе тот самый скин строителя. Ну и как говорится, все остались при себе, все остались довольны. Тот же попугай мне нравится гораздо больше новых добавленных аксессуаров в данном обменнике. Мне этот аксессуар в принципе нравился всегда. Да у нас на девятом сервере данных попугая довольно небольшое количество ведь приобрести их можно было также в одном недавнем обменнике цветов ограниченное количество штук а именно 5 штук разобрали в тот момент и я знаю что на сегодняшний день два игрока с этими попугаями забанены навсегда то есть таких попугаев осталось на сервере всего три штуки не считая конечно же администраторов проекта и один из этих попугаев теперь находится у меня стоимость такого попугая конкретно у нас на девятом сервере в данный момент примерно плюс минус 40 миллионов рублей это примерно та сумма которую я потратил на все эти 15 тысяч пасхальных яиц в принципе могу сказать что я доволен таким обменом я ничего в принципе так-то и не потерял по деньгам да и помимо этого на попугая я слил 14 тысяч а оставшуюся тысячу яиц я потратил на два скина которые слил в конце концов в гос и отбил еще несколько миллионов рублей так что можно наверное сказать что я даже вышел в неплохой такой плюс подводя итоги данного видеоролика я могу лишь сказать одно лично как по мне обменник в этот раз мягко говоря не удался да нам добавили новые скины нам добавили новые автомобили также нам добавили новые редкие аксессуары которых не было раньше на барвихе но лично как по мне выглядят они честно говоря не очень да и судя по тому как их плохо раскупают в данном обменнике мое мнение разделяют и остальные плюс ко всему довольно большие цены в данном обменники на все эти вещи, стоят ли они того решать только тебе. Я же в свою очередь надеюсь на то, что разработчики с добавлением следующего любого тематического обменника учтут все эти нюансы и подойдут к этому делу более правильно. Ну а что ты думаешь по всему этому поводу, обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой